На данном слайде, коллеги, вам представлен алгоритм выбора оперативного метода лечения рецессии одиночных с учетом классификации по Миллеру, классификации зубного сосочка по и показателей, которые не входят в обе из перечисленных классификаций. Итак, Разберем детально использование данной таблицы. Цветовая кодировка выполнена для вашего удобства, для того случая, когда вы могли бы посмотреть, в каком или ином варианте перекрещивается вариант оперативной методики. Итак, первый класс. Рецессии по миллеру глубина рецессии 2 и менее миллиметров или до 2 миллиметров. Если у вас прикрепленная десна отсутствует, то метод является корональным смещением одной или двухслойной методика со свободным десневым детализированным трансплантатом или твердой мозговой оболочкой. Дальше. Первый класс глубина рецессии до 2 мм, прикрепленная десна менее 3 мм. Это опять будет двуслойная методика, исходя из дальнейших показателей. Например, если у вас прикрепленная десна менее 3 мм, но, например, биотип более одного миллиметра, тогда вам рекомендован любой метод коронального смещения однослойной методикой. Если у вас прикрепленные десны, то есть ширина картинизированной десны опекально 3 и более миллиметра. Вам рекомендован корональное смещение по однослойной методике. Но если в этом случае образие зубов твердых тканей зубов присутствует, тогда будет корональное смещение с реставрацией твердых тканей. При классе рецессии первом, но ну, где глубина рецессии более 2 мм, при наличии образия твердых тканей и наличии прикрепленной десны, 3 и более миллиметров. вы будете применять корональное смещение двуслойной методикой с твердой мозговой оболочкой и реставрация твердых тканей. И так же по вот этому алгоритму вы можете выбирать, соотнося свои показатели с учетом классификации и тех показателей, которые не учитывают классификация, любой метод, который вам подскажет эта таблица. Единственный класс, в котором отсутствует метод лечения как стопроцентно рекомендованный, это четвертый класс лицессии по Миллеру, убылью Международного сосочка Тарно третьего класса. Которые возможно прогнозировано выполнить только в, э, при условии латерального перемещения, где это будут, да, такие шеловидные, такие острые, высокие рецессии, в обоих случаях это будет с применением свободного десневого трансплантата или направленной тканевой регенерации. В остальных случаях четвертый класс субболии сосочка по третьему классу операбельно не прогностичен. Есть, когда мы говорим о вот этих операциях, мы все-таки даем какой-то прогноз пациенту, результата, да, мы говорим о том, что 87% поверхности корня мы сможем закрыть, потому что это рекомендация из ШУР. это эстетические шкала закрытия поверхности корня. В данном случае такого прогноза мы дать не можем, поэтому эти графы пустые. Методы лечения для таких пациентов существуют, они не подлежат пока что классификации и использованию в данном алгоритме. Хотела бы обратить ваше внимание на желтую кодировку. Это метод латерального смещения в однослойной методике или двуслойный в третьем или в четвертом классе. Это особенный протокол. Он выбирается только при наличии узкой шеловидной рецессии, где ширина прикрепленной десны латерально наличие 6 или более миллиметров. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим протокол. Операции коронально-опекального смещения цельскостичного лоскута в целях устранения одиночной рецессии. Корональное смещение. Показания. Первый глаз по Миллеру. Однослойная методика. Может также в работу применяться и при высоком уровне крепления, и при рецессиях в области одного или двух зубов. Второй класс по Миллеру двухслойная методика с учетом ширины прикрепленной десны, то есть это будет всегда двухслойная методика. Мы рассматриваем прикрепленную десну как условие для использования того или иного пластического материала. Третий класс по Миллеру. Двуслойная методика всегда применяется со свободным десневым детализированным трансплантатом. А прогностически устранение рецессии в области третьего класса методом коронального смещения будет ниже результат, чем при втором и первом классе по Миллеру. Сейчас на примере э, этой фотографии мы решим с вами клиническую задачу. Итак, давайте поставим диагноз на основании представленных показателей и измерений на фотографии. Отсутствует прикрепленная десна. Убыль сосочка до 1 второй высоты. Соответственно, это третий класс рецессии. Наличие образии твердых тканей зубов это усугубляющий показатель, который не учтен в классификации по Миллеру. Пользуясь алгоритмом выбора оперативного метода лечения рецессидисной, мы находим выбранный нами метод. В данном случае это будет корональное смещение лоскута с применением свободного десневого доэпитализированного трансплантата. На данном слайде вам представлена пародонтальная карта, которая заполняется для каждого пациента, которому проводится оперативное лечение рецессии десны, Первая зеленая колонка выделена как исходное клиническое состояние. Следующая желтая колонка ⁇ это состояние через 3-4 месяца после оперативного лечения. Оранжевая колонка ⁇ это состояние через 6 7 месяцев после оперативного лечения. И розовая ⁇ это состояние ткани пародонта через 12 месяцев после операции. Какие же показатели учитываются в парадонтальной карте? Итак, ГР – глубина рецессии, ТКД – толщина керотинизированной десны, ШКД – ширина керотинизированной десны, РРД – это новый для вас показатель. Это расстояние от режущего края до десны в зените, то есть измерение – настоящей клинической коронки до уровня десны, РРД. И ЗДК ДК зубодесневой карман. С левым столбике перечислены номера зубов от 17 до 27 и от 37 до 47. -го. На данном слайде вам представлен пример заполнения таблицы у фактической пациентки в самом крайнем левом столбике помечено, в каком случае применялся данный, какой пластический материал. Где-то применялся аутотрансплантат, где-то принималась твердомозговая оболочка. Также здесь есть проанализированный уже процент закрытия поверхности корня и классификация рецессии десны после лечения. Это пример заполнения исходного клинического состояния с учетом класса рецессии парадонтальной карты пациента, которому будет проводиться оперативное лечение рецессии десны.